Здравствуйте, небольшой обзор театральной площади летом 2020 года. Вот посмотрите, как много здесь сейчас людей. Площадь сейчас сделана очень хорошо, Асфальт ровный Много людей здесь играет, гуляет. Все очень свободно, просторно. Вот сейчас посмотрите, здесь как бы площадь. Выглядит вот так вот, зрительно расширилось даже. Много скамеечек, где находятся люди. Качели. Катаются. Качели, кстати, постоянно заняты. То есть, не вижу практически никогда, чтобы они были свободны. Постоянно на них кто качается. Вечером даже ходили и в в 12 Только как-то раз ночью смотрел, не было никого. Вот, все в зелени. Как обычно находится на площади вот такая сцена, на которой периодически кто-то выступает. И как видите, все очень свободно, просторно и очень много людей. На этом сегодня заканчиваю. С вами был Дмитрий Иванов. Всего хорошего. До свидания.